Привет, друг! Как твои дела? Меня зовут Максаныч, я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. Пиши свои комментарии, как твои дела. И мой личный секретарь, возможно, опубликует их, если они будут в тему. Итак, я представляю твоему вниманию свою первую аудиокнигу. «Беседы с современной молодежи, проверенная на практике лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». В книге собраны все мои ошибки и падения, но, несмотря на все, придерживаясь своего пути, это путь война без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Санию как профессионала в сайтовстроении. Адрес странички ВКонтакте 316-05-878. В качестве видеоряда я покажу тебе свой фото-видео-отчет от 21 апреля в Караване. Друзья, меня пригласили посмотреть на этого как его. Да Итак, вперед. Corporation Books Max Present, Аудиобук беседы современной молодежи, рассказ номер 23. Ох, эти ж, блин, спамеры и про кобы. Действие происходит 18-19 декабря 2013 года. Вот тебе ссылочка. Заика, инфоиндекс, Снова, та же... Хуйня, кто-то хочет насрать нам. ip 212 1, 94, 54. ip 146 074 Привет! Ох, эти ж, блин, спамеры. Рекламируйте ваши сайты и партнерские реферальные ссылки на нашем сайте. Трафик Сайт. Это очень эффективно и выгодно для вас. Привлекая посетителей бесплатно. Трафик сайт 3 инвестиций — это простой способ начать инвестировать в возможность формировать постоянно растущий пассивный доход и стать финансово свободным не предложили твое слово соглашаемся ну да почему бы не попробовать а а ты нажимал на ссылку видео. Там какой вирусный. Я не понял, что это. В общем, я дома. Уволили меня по статье 28. Как не прошедшего испытательный срок зарплату дали полную, еще и компенсацию. Прошедший испытательный срок от центра занятости хе <свят> <свят> хе короче, получилось как? Меня заставили не делать не свою работу. То есть, ну, у то это... Принеси, подай и как-то... Заходи, не бойся, выходи, не плачь, называется. Вот эта контора оконченная. Тьфу, на неё. Вот, и там, короче, машина с кирпичами приехала. И, в принципе, я ешь, Ты знаешь, ешь интеллигента не какой-то там работяга, блин. Вот, и, короче, я ударился, мне кирпич, что-то там я не помню, это уже, ну, это сейчас мое примечание, я уже не помню, что там было. Короче, кирпич, я ударил ногу, сильно там, чуть ли не до крови, что-то такое, и потерял работоспособность. Ну, и пошел жаловаться к директору, а директор что там нахамила, считает, что она пуп земли, я, короче, посылал ее нахуй. Вот она и впаяла мне эту статью. Ну, потом, правда, она вроде уже сдохла или заболела. Так что ей все вернулось, сука, конченная, блядь. Вот, что, пускай знает, как связываться с Максом Веховым, блядь. Не права еще, блядь, и его сука. Вот, короче, я записывал все на диктофон и сказал, что придам огласки все слова директрисы. Сразу на вы... Вот суки. А у меня вопрос. Я смогу написать самостоятельный программный код, чтобы всякие дружи спамеры не писали всякую хуйню? То есть это мне надо туда вбить слова, запреты, секс и т.д. Правильно? Облишить себе работу как админа. Кстати, вот моя мотивация для тебя, дружище. 16 простых правил для быстрого прорыва в жизни. Добавляйте на стенку и пересматривайте иногда. «Не смотрите телевизор никогда!» Это я и делаю. Есть такая штука, как двигаться дальше, несмотря ни на что. Попробуйте, поможет. Это называется... как же это называется? Настойчивость, вот. Пришла в голову идея, запиши. Я так и делаю. Опаздывайте найдите способ предупредить об этом. Всегда так делаю, если телефон не разрядился. Не смейтесь над чужими мечтами. Ну, конечно, бывают мечты очень уж наивные и тупые, ну, ладно. Не возвращайтесь к людям, которые вас предали, они не меняются. Ну, это тоже правильно, бывает, они сами хотят вернуться. идиоты, блядь. Проводите с родителями больше времени, момент, когда их не станет, всегда наступает неожиданно. Да, это надо, правильно. Вежливость покоряет города, пользуйтесь почаще вежливостью. Имейте его в все щели. <свят> Умейте признавать свои ошибки. Откажитесь от привычки все время жаловаться. Никого не интересуют чужие проблемы. Да, недавно встретил знакомого. И он мне как начал жаловаться. О, да, голова опухла, я ему сказал, слышь, чувак, извиняюсь, спешу. Что заебали эти нытики каких по помощи, блядь. Не распространяйте сплетни. Ну, я не бабка, чем не распространять сплетни. В непонятных ситуациях всегда ложитесь спать. Также в любых ситуациях полезно помнить, что и это пойдет. Да, хорошая идея, так и делаю. Даже при серьезной ссоре не пытайтесь задеть человека за живое. Вы померите, скорее всего, а слова запомнятся надолго. Ну, мне честно рядом срать. Бывает, что стоит человека задеть, потому что, блядь. Дебил. Топчется на одном месте и толку никакого. Хочется же ему подсказать, что ты дебил, блин, чувак, давай, иди вперед, а не топчись на месте. Ну, на месте это вообще обман. А или вперед, или назад пятятся, как рак. По гороскопу, по-моему, рак, вот такой же, блядь, дебил. Говорите правду, и тогда не придется ничего запоминать. В начале дня делайте самое трудное и неприятное дело. Хе-хе, какой, бля, зубы чистить Когда вы сделали его, остаток дня вас не одолевают ненужные мысли. Ну это да, вот я сейчас записываю этот, Не, суббота, записываю этот рассказ. самое главное, сейчас его записать, потом почистить, ну, монтаж, все такое, смонтировать с видео фото, с музычкой и разместить на канале. И все. Никто никому ничего не должен, это правильно А то заходишь стрели, и в и там, блин, бабки сидят Или какие то тетки, И думаешь, что им тут, что они богини, блин и им всем все должны Ничего тебе, блин, не должен, нахуй ты всралась Я понял, была бы та, там какая-нибудь там Стояла бы, плохо себя чувствовала То заходит такая мадам, блин Которая, блин, это самая Не фоманка какая-нибудь там летащая За 50, верьте хвостка Как-то социальный работник какой-нибудь там, блин Сидит там где-то штаны протирает Жопу себе на растила, блин, тьфу, бока, еще в всех хочет сидеть, а да пошла к ебеням, или в маршрутке, нахуй ты всралась, я уступаю место только инвалидам, либо действительно смотрю по ситуации, если действительно человек плохо выглядит, то надо ему уступить, а еще с детьми приходят, дебильные правила, детей наоборот надо приучать, что, блядь, будешь дебилом будет, как твоя папа, мама, будешь э, стоя ездить, блядь, транспорте надо их с детства приучать чтобы блять никто место не уступал чтобы они сами себе это место выбирали блядь, на машине ездили вот у меня другой подход к воспитанию детей Выбросьте из активного лексикона слово должен нахуй он правильно иначе действительно увязнете в долгах да не только в материальных а еще и моральных Хе -хе. правильно точно не, написать сложно будет Зато практично. И никаких головняков с этими долбоебами, они только время отнимают. Я к тебе, возможно, скоро напишу по поводу сайта. Окей. Я сегодня ходил выписываться из библиотеки по эзотерике и сделал рекламу, а им нужен сайт. Ты еще в библиотеку ходишь? Я сегодня ходил выписываться из библиотеки по эзотерике, Или чё, глухой? А я нажрался вчера как свинья. походу... Пит мне вообще противопоказано. С младшим поругался. Так нельзя. Тепресняк теперь. Я заметил, я тебя уже узнаю, когда ты пьяный. Ого года, думаю, ни капли пить не буду. От этого только лишние проблемы. Ты ж тоже бросил это неблагодарное дело, насколько я помню. Да, давно, уже 6 лет как. Изучил коп. Что изучил? А что это? Резкая никотин и алкоголь. Это концепция общественной безопасности. А что тебя побудило на это? Бесмыслица этого ебанутого состояния. Когда ты в кайфе, а потом все равно проблемы как были, так и остаются. Самообман, короче. да, такое есть. А меня скорее то, что я дебоширю. Это как следствие. А еще прикольно, там написано, что э, получается ты сам себе покупаешь отраву. Ну, то есть, получается, ты как паразит, живущий на земле, и сам себе еще покупаешь дихлофос. Представь, представь себе. Рекомендую поизучать ком. всем остальным. Нет, у меня один чувак, который бросил пить, а, а продолжает курить. Ха-ха, идиот, Лучше бы уже пил в так сказать. вот никакой пользы человеку не ид ⁇ а алкоголь немножко расширяет сосуды, да. Вот, ну. Лучше, конечно, бросить и тот другой. Нахлану надо. Фу, отрава. Это то же самое, что таракан будет идихов вас покупать. У меня какой-то неконтролируемый гнев просыпается конечно, Диденко, цивилизация каннибалов. Эта книжка тебе поможет понять, кто ты есть на самом деле. Да я-то и так знаю, кто я на самом деле. Мне было другое понять. Судя по всему, Саня, не совсем. Почитай и поймешь. Ну, правда. Тебе станет понятно, окружающая действительность, кто у власти и кто подчиняется власти. Но снова хочу сказать, что когда мозг отравлен наркотическими штучками и когда он трезв, информацию ты воспринимаешь по-разному. Проверено на практике. Ха-ха-ха! Смотри, тут есть тонкая невидимая черта. Да в этом что-то есть, Макс. Конечно есть! Хуля изобретать велосипед. Уже давно придумали. Ага, вот, ссылочку текст скидываю. лип. Альдебаран Ру Автор Диденко Борис Диденко Борис Цивилизация каннибалов Лен на этих зверолюдей Хе-хе, как геи выглядят Отож, тоже, как появился СССР Так появились эти геи Первый закон был про разрешение Педерестии в каком там В 1917 году после революции Ну да Пойду спать я А то сегодня встал в 4.56 «Давай спокойной!» 19 число. Привет! Кстати, полезная инфа для нас. Меня, тебя и Тёмки. Всем законов жизни от Рэнджи Гейджа. Закон пустоты. Если вам нужны новые ботинки, выбросите старые. Если вам нужна новая одежда, почистите ваш шкаф. Вы должны по доброй воле расстаться с вашими стереотипами. Второй закон. Циркуляции. Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете. Третий закон. Закон воображения. Сначала вы должны увидеть просветание в вашем воображении, сделать описание своего идеального дня и не показывайте его никому. Кроме того, кому доверяете, Храните это описание где-нибудь под рукой и в свободное время перечитывайте его. Четвертый закон, закон творчества Человек может достигнуть процветания Посредством энергии своего мышления Интуиции и воображения Пятый закон, закон воздаяния и получения Если вы отдаете что-то То это возвращается в десятикратном размере Когда вы получаете блага Очень важно делиться им с окружающим Если у вас дар и вы не используете его, то оскорбляете вашу божественную сущность, чтобы с должной почтительностью относиться к своим способностям. И вы должны радоваться дарам и разделять их с другими. Если вы делаете это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь. Да, есть у меня один знакомый, который вот владеет даром, но не хочет им пользоваться не знаю, в силу своих каких-то убеждений. И, по-моему, все-таки он себя обманывает, он говорит, что он там слушает подсознание, а на самом деле он слушает свой рептилоидный мозг, который ему, все его страхи, и диктует ему свою политику. Никуда не лезь, вот делай вот это и все. Там опасно, мне там некомфортно, делаю вот это, это мне будет нормально. Короче, человек развивать не свои сильные стороны, а развивать какую-то хуйню. Непонятно, там, когда там попробовал, там что-то там на трубе играть и толку еще. А теперь говорит, что это хуйня и все такое. Он же на барабанах играл. Это он умеет и профессионал, и звездаю. Это ж сильная сторона. сильная стороны надо развивать, а не, по, а не убивать их. Тюр. Нашел сильную сторону и раскручиваю. Милли... Миллионерами так и становится. Но находят сильные стороны и развивают их. и работают в этих с... сильных сторонах. Они развивают слабые стороны. Нахуй не нужны. Чх. Закон десятины. Шестой. Вселенная всегда возьмет свою десятину. Это просто закон благодарности источника поддержки. 10% от всего, что вы имеете. Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к вам день и обычное явление. Но она также может прийти в виде примирения с кем-то, с новыми дружескими отношениями, в виде выздоровления и т.д. Седьмой закон прощения. Если вы не можете прощать людей, вы не можете принимать свое богатство. Если ваша душа заполнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе место. Вы должны избавиться от негативных чувств которые пожирают вас и не дают вам покоя Ха -ха -ха! да это классная штука игра на гитаре сочинение металла это супер купер весь туда блин этот негатив тексты тексты да стихи там всякие да это тоже все туда все туда все нужно превращать в другую энергию Ха -ха -ха. Итак, друг, ты слышал рассказ номер 23. Качешь ты видео ты видел фото, видеоотчет, который я сделал 21 апреля. Все, подписывайся на мой канал. На моем канале много интересного. Ставь лайки. Мне нужны подписчики, подписчики, подписчики, подписчики. Монетизация отменена, потому что у меня сейчас всего 80 подписчиков, а нужно тысячу подписчиков. Вот. И просмотру, естественно, будет больше ясный петь. Каждую субботу слушай мой новый рассказ. С первой моей аудиокниги Беседы современной молодежи Хе-хе Максаныч желает тебе успеха А кстати, я придумал классную фишку Мой слоган слоган дня Если муж твой ревнивец, то повя ему зверинец